Всем здравствуйте, выбрался маленько в лес, прогуляться он за огороды. Снежочек у нас сегодня ночью такой выпал, но уже не первый. И тоже растаять должен, по прогнозам. Еще завтра, наверное, полежит, потом опять плюс пять. В общем, вышел посмотреть, но может зайчик побегает где-нибудь. Не обязательно добыть. Хотя бы следы посмотреть. Сейчас так вот кружочек пройду. Собак не стал брать. А то еще у соседей у меня курицы ходят. Спать не легли. Они их всех передают. Сначала хотел с карабином пойти и попробовать лесу поманить. Выводок тут рядом возле деревни живет. Вроде должны быть глупые, как мне кажется, и прибежать. Но что-то читал, читал, читал, читал. Правила, правила, правила, там про лесу вообще нигде нет. Но как написано, если не запрещено, значит можно. Так что потом позже пойду. До вечера. Мне неохота до самого сидеть. Часа, наверное, два времени дня. Сейчас в разведке Пройдем, поглядим А потом уже по возможности Будем дальше ориентироваться Кого где увидим Там осиновый молодничок, Зайду Погляжу И все Пока я иду по посадкам молодым Никаких признаков Того что заяц бегал Нету, может ему неохота по такому какую погоду вылазить, лежит. А так обычно сюда всегда приходит потом. Правда, обычно приходит, когда снега побольше станет. Такой лесочек колочек небольшой, заболоченный, с резухой. И вот тут всегда он есть. Может быть, выскочит прямо из-под ног может не выскочит ну, пока следышков нету сейчас пройду туда В большой лес откуда валежник возил видео с вороном было там тоже он обычно живет ну, или жил правильно говорить так, что вот так вот вот вот зайца я так пока не нашел а гнездо зато нашел. Здоровые особы были. И много. Раньше таких часто можно было встретить в лесу. В последнее время почему-то очень редко попадаются. Бывают такие маленькие. Еще на траве где-нибудь. Снизу, так на уровне колена, на высоте. А на деревьях такие большие. Вообще давно не видел. Какие-то неправильные осы. Сейчас краешком хочу обойти. Там поле будет. Может быть лисичка бегать. А может не бегать. Так, козлик под утро ушел. Два лежали. Не пойму короче я Или вот это вот заячий следушек Или это не заячий следушек Заяц раньше всегда ложился в той части леса. Вот так вот и убегает. Он краем вот этой полянки туда. Там синий дальше мелкий. В него бежит. Так, ну след это заячи. В ту сторону. Вон, в общем, далеко выскочил. Бежит наполовину серый. Где-то вот с этой полянки и у меня камера как обычно ошибку выдала. Я вот выключу, второй раз включу, он побежал. Я думаю, его манется туда, наверное, все равно. Бежал травой, то ли сидит. Ну, как я и говорил, оказался там, в этой части леса, только побежал налево изначально, может потом так вот крутнуться, или уже крутнулся. Сейчас бы был напарник, напарника мы бы там поставили, потом бы рассказали результат.